где и как искать ключевые слова для вашего продающего видеоролика. Итак, самое главное, это у вас должна быть сервис статистики и аналитики. Это может быть Яндекс Метрика или Google Analytics. Именно по этим словам... По УТМ-меткам вы можете определить, по каким словам к вам приходит настоящий покупатель. Не зритель, не просто гуляка, а покупатель, который через вашу воронку продаж конвертируется и приносит вам чек. Опять же, вы можете опросить своих э, бухгалтеров, э, менеджеров по продажам, и пусть они помогут вам составить те ключевые слова, по которым вам хорошо было бы привлекать трафик. Именно ваши сотрудники, именно ваши менеджеры понимают, какие ключевые. Слова нужны вам. Хотите узнать больше, обращайтесь к нам по этим контактам или задайте вопросы под этим видео. Дружите с нами, пишите нам, звоните, приходите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».